Именно не от начала, а именно с последнего стола. Вы, к примеру, сразу активировали пятый стол. Ценою 12 тысяч рублей. Вы пригласили первого человека, и вы 100% сразу вернули свои вложенные средства. Пригласили второго, вы заработали 12 тысяч рублей. Вы пригласили третьего, либо купили даже собственный клон – Денежки эти на ваш кабинет падают. То есть получается вы абсолютно бесплатно покупаете себе клона. Под вашим клоном опять же три пустых места. Вы приглашаете четвертого и зарабатываете 12 тысяч. Пятого опять вам. То есть с каждого человека вы получаете денежные средства себе на баланс для вывода. Но если у вас нет такой суммы 12 тысяч рублей, Пожалуйста, вы можете начать движение с четвертого стола один раз. Вам достаточно вложить шесть Первый человек только к вам встает, вы сразу возвращаете три на баланс для вывода. Тысячу получит вам ваш спонсор, а за две вам активируется третий стол. И у вас есть возможность уже приглашать людей. На две на шесть рублей. Либо вы начинаете движение именно с третьего стола. Вам нужно три человека, которые также внесут по две рублей. Это накопительный стол. Встал первый, встал второй и встал третий. И каждый из них принес вам по две рублей. Набралось шесть и вы ушли в шестой стол. Дальше. Две тысячи нету? Ради бога, на тысячу зайдите. Первого пригласите, вы сразу 750 рублей возвращаете. А 250 получает ваш спонсор. Тоже очень хороший вариант. Почему бы не начать с одной тысячи рублей? Но даже если вы новичок и вам жалко одну тысячу рублей, вы можете начать с первого стола ценой 500 рублей и вы знаете у первого стола тоже есть свое преимущество потому что как только к вам станет первый человек у вас сразу открывается дополнительное место в первом столе а это ваш клон который дальше будет продвигаться из стола в стол и вам же принесет доходы на пятом столе но тоже вариант а второй и третий вам принесут по 500 рублей, и у вас система активирует второй стол. На втором столе будет происходить, пришел к вам первый человек, вам 750 на вывод, 250 получает ваш спонсор. А в дальнейшем под ваших людей, под ваших личников встает только первый человек, вам по 250 рублей будет начисляться, это будет ваш уже пассивный доход. Следующие два человека встали. Это могут быть люди переходить с первого стола, как только под ними встанет три человека. Может быть сразу вам партнер придет на тысячу рублей. Любой может стать. Три места закрылось, и вам система автоматически покупает третий стол. На третьем столе люди будут переходить со второго стола, либо сразу у вас покупать именно третий стол. Закрылось три места... Вы ушли в шестой стол. На шестом столе к вам может прийти человек сразу купить за шесть тысяч. Может быть, ваш личник закрыл себе третий стол и перешел по вашей броне к вам в четвертый. Любой сюда встал, вам три на вывод, тысячу получает спонсор. И плюс, опять же, у вас летит реинвест, еще и в третий стол. Следующие два человека встали, вы ушли в пятый стол. Любые сюда люди приходят, и вы получаете за каждого по 12 тысяч рублей. Один круг, один, одного места вам здесь приносит 39 750 рублей. Нормальные деньги? Но ведь это же не конец ваших доходов. Это же только самое начало. Потому что следом за вами идут ваши клоны. И вы зарабатываете здесь до бесконечности. Эти денежные средства... Вы можете ставить на вывод ваше полное право. Вы можете переходить на площадку Golden Ring. К примеру, вот вы получили 3000 рублей. Только под вас стал партнер, под вашего партнера. Вам еще 1000. Вот вам 4000. Вы можете там зайти либо на удвоитель ценой 2000 рублей. Либо сразу во второй стол ценой 4000 рублей. Это тоже вариант, а все ваши партнеры следом за вами перейдут на площадку Golden Ring. Очень хороший вариант. Здесь вы заработали денежные средства, нет у нас никаких обязаловок. По вашему собственному желанию вы можете перейти на площадку следующую автоэнерджи, где вход уже 30 тысяч рублей. Но об этом чуть позже я вам сейчас буду рассказывать этот маркетинг. А сейчас я вам хочу показать еще одну стратегию, как можно здесь очень быстро продвигаться и очень быстро заработать. Смотрите, к примеру, даже вот начнем с первого стола. Вы можете зайти на первый стол, на второй стол и на третий. Одновременно сумма входа получится всего-навсего 3500 рублей. Небольшие деньги. Но как только вы приглашаете первого человека, звоните своему спонсору, говорите, что вы работаете по такой-то, такой-то стратегии, но спонсор всегда должен быть в курсе, потому что вы должны быть с ним всегда на связи. Спонсор вам ставит бронь вот сюда, и это вы лично, ваше место вот сюда встает. У вас покупает первый человек тут же второе место. Вы получаете 750 рублей, 250 – ваш спонсор. И этот же человек вам же встает – и на третий стол, как только вы приглашаете второго человека, всего второго, у вас происходит закрытие первого стола, и к вам во второй приходит ваш собственный клон. Второй человек у вас тут же покупает второй стол, у вас происходит закрытие второго стола, и это ваш клон идет к вам вот сюда на второе место. Второй партнер покупает вам тут же третий стол у вас. У вас происходит закрытие третьего стола. Вы уже в четвертом столе. У вас всего два личника. А теперь представьте, у вашего первого партнера происходит то же самое. В структуре еще у него тоже два человека, как и у вас. Он приходит к вам. Вы получаете. 3000. Ваш спонсор 1000. И у вас активируется а, еще дополнительное место. Ваш клон. Можете поставить его, к примеру, под ваш собственный клон. Дальше. У вашего второго партнера тоже два человека в структуре. Он переходит к вам. Вам тоже нужно будет поработать. Это получается 2-2 и у вас 6 человек. У вас сейчас команде общеструктурных всего шесть партнеров у вас одно осталось место вы поработали на свой собственный клон и ваш клон вот сюда встанет. все вы уже ушли в пятый стол но много ли надо здесь людей люди нужны везде нет в интернете бизнеса, чтобы не нужны были люди. Также и на Земле, везде, на любом производстве. Везде нужны люди. И здесь также. Но здесь такой маркетинг, он на самом деле вам дает безграничные возможности. Но используйте их по полной программе и зарабатывайте денежные средства. Да-да, я к вам обращаюсь. площадку почему-то к сожалению многие люди не понимают ее и это очень плохо потому что потратьте время вот именно для того чтобы разобраться это очень легкая площадка и так давайте будем с вами рисовать вход на эту площадку составляет 20 тысяч рублей сюда можно сразу входить на 20 тысяч но если у вас их нету не переживайте у нас есть площадка Golden Ring Mi, где вход составляет 2000, либо 4000, тоже по вашему желанию, то есть эта площадка тоже доступная. А сейчас смотрите, вот два рабочих стола. Видите вы себя здесь наверху, под вами два пустых места. Первый к вам встал, и у вас есть право выбора. Если вы знаете, к вам сейчас идет активный партнер, поставьте бронь в плечо, и ваш человек закроет вам одну половину. Если вы знаете, что ваш второй человек не особо активен, ну поставьте его под первого. Во-первых, вы первому поможете. А во-вторых, у нас с первого места в нижнем ряду идет ваш реинвест в этот же стол. Опять позвоните своему спонсору. Он вам бронь поставит, чтобы это вы встали в свое плечо. Ведь бизнес всегда должен быть взаимовыгодным. Итак, смотрите, у вас в команде всего два человека, а уже три места в матрице занялось. Следующего человека, к примеру, первый ваш партнер, либо его человек, они ставят человека вниз. А вы из своего кабинета бронь поставки для первого, ваш спонсор вам в плечо поставил, а вы своему человеку вы получаете 20 на вывод. Дальше. Вот второй ваш лично приглашенный партнер, постарайтесь его поставить вот сюда. Именно на это место. Потому что он станет к вам в плечо вашего второго места. И он же вам станет на третье место, вашего верхнего места. Итак, смотрите, он ставит своего человека. У вас сейчас, по сути, получается командных людей, два ваших личника, у вашего партнера а, человек. Это. Стал, получается, первый же ваш человек. То есть вы ставите ваш человек 4-5 человек. Итак, как только вот этот партнер, ваш второй личный поставил вот сюда человека, вы опять спонсору позвонили, и он вам ставит бронь вот сюда. У вас уже на первом столе ваших плюс 2 дополнительных места. Дальше вы ушли в следующий уже блок. А теперь смотрите, как интересно получается, как только ваш второй личник, либо его партнер ставит человека вниз, вы опять со своего кабинета ставите бронь в плечо вашему второму личнику. И ваше реинвестное место опять получает 20 тысяч рублей, то есть одно место отработало, следующее в работе. Второе место отработает, уйдет по вашей броне на второй стол, а у вас-то будет третье место работать. Вы будете здесь постоянно теперь крутиться и зарабатывать вот эти 20 тысяч рублей. Все ваши места, все ваши партнеры будут переходить по вашим броням и закрывать вам второй блок. А на втором-то блоке опять ваши места размножаются. Как только вниз стал, ваш первый партнер стал свое плечо. Вы им управляете. Вы опять 20 получаете. Здесь зарплата в каждом столе. И в первом, и во втором. Вы постоянно крутитесь, закрываете. Это опять ваше место. Все, вы ушли в третий блок. Людей здесь надо мало. Вот в чем преимущество этой площадки. И доходы до бесконечности в первом столе, во втором столе двадцатки. Здесь получается 20 на вывод, 20 накопления, 40 и 40, 100 тысяч идет сюда. Первый стол. Вот сюда встал второй человек. Вам спонсор бронь поставил. Итак, следующее. Как только вот этого партнер сюда переходит, либо вы бронь поставили, ваш, может быть, человек пришел. Первый встанет сюда, это вы ему бронь поставите. Вы 80 на баланс для вывода. А 20 распределяется на 10 клонов вовт money А первый стол 1 в 4 и 50 клонов на площадку Payday. Пришел следующий чек, вам 100, 100 тысяч. Представьте, да? 280 тысяч рублей. Так вы пока вот сюда придете, вот просто придете до третьего блока, как показывает практика. На вашем балансе будет доходов примерно у кого-то 80, у кого-то 100, у кого-то 120 тысяч. Это за счет того, что будут ваши клоны вот здесь крутиться и зарабатывать вот эти вот двадцаточки. Место ваше отработало, так у вас-то следующее на подходя. Вы здесь реально тоже можете зарабатывать до бесконечности. Но если у вас нету этих 20 тысяч рублей, пожалуйста, Давайте с вами разберем маркетинг площадки Golden Ring Mini. Так мы тоже сейчас слайд увеличим. И смотрите, здесь маркетинг тоже очень хороший. И войти можно сюда реально хоть на 2000 рублей, хоть на 4000 рублей. Но я вам рекомендовала бы, конечно, выгоднее заходить на 4, потому что на 2, сами понимаете, людей надо будет поболее. Итак, к примеру, ну, не важно даже, где вы зашли, даже если на 2, это один и два человека. Все, вы вот так уже будете во втором блоке. Дальше, здесь пришел первый, здесь маркетинг точно такой же. Пришел второй человек, вы спонсору главное позвоните. Это вы сюда встаете. Как только второй человек ставит своего, вы из своего кабинета, опять же, для первого. 3 700 на вывод. 4 вход, 3 700 на вывод. 300 идут на Клевер, где будут распределяться до третьего уровня. По 100 рублей за человека, но тоже деньги. Следующий стал 4 накопления и сюда 4 в накопления. Получается 8000. Вход на второй блок. На втором блоке то же самое происходит. Пришел первый, пришел второй. А вы главное спонсору звоните. Как только первый или второй вот сюда человека ставит, вы из своего кабинета брони ставить. Не забывайте. Первый сюда встал, вам идет 4000 в накопление, 1000 на вывод и идет вам активация большого клевера. А сейчас любой человек будет закрывать второе место, вы будете получать по 1000 рублей на баланс для вывода. До третьего уровня в глубину это тоже уже как бы хороший доход. Далее, смотрите, следующий приходит, это 8, и сюда 8. Вот многие спрашивают, ну, вроде как бы второй стол, а почему доход такой небольшой, одна тысяча рублей всего на вывод? Да это не только будет тысяча, потому что а, вы будете получать здесь еще и по клеверу. Ну, 4 то не забывайте, идет в накопление. По сути, вот именно второй блок нам предназначен для того, чтобы мы здесь могли заработать, Именно на вход на Golden Ring. Переход автоматический. А это значит, ваше основное место перешло на Golden Ring. Следом идет ваш собственный реинвест. Это же ваш клон, он закрывается и тоже переходит на Golden Ring. Все ваши партнеры, все ваши клоны будут вас толкать где? В золотом кольце. И на первом столе вы будете двадцаточки получать. На втором двадцаточке, а на третьем стали по 280 тысяч рублей.